Всем привет-привет! Добро пожаловать на канал. Я Оля. Я здесь в наших магазинах нашла три новых лизунчика, которые хочу вместе с вами открыть. Как мне сказали, что это похоже на домики для покемонов. Так что, если хотите распаковочки еще лизунов, то обязательно ставьте лайк, и тогда я буду покупать еще игрушечки. И хочу сказать, что сейчас на экране появится имя победителя, которому я отправлю вот такой вот красивый лизунчик с пони. Так что, а если вы хотите от меня подарочки, обязательно ставьте лайки этому видео и также пишите любой комментарий, чтобы потом я определила нового победителя на новый лизунчик. Давайте сейчас начнем открывать вот эту вот красоту начнем с красненького раз я его взяла этот лизун состоит из двух цветов если вы покупали подобный то обязательно пишите об этом в комментарии и какой у нас был смотрите какой он тянется хорошо пластичный И также пишите в комментариях, если вы хотите, чтобы я из этих лизунчиков сделала слаймики, сделала переделку. Но мне уже нравится то, что они растягиваются. Приятная такая консистенция и ничем не пахнут. Давайте откроем следующий. Тут они даже с шариками беленькими. Приятный на ощупь. Цвет очень красивый. Тоже немножко шариков пенопласта положили. Цвет приятный, приятный на ощупь, но вот не хватает им немножко пластичности. фиолетовый. Как-то из-за того, что они не очень пластичные, с ними даже и и играть не хочется. Не знаю почему. Так что, ребята, я с вами поделилась еще одним обзорчиков на лизунчиков, которых нашла в своем городе. Подписывайтесь обязательно на канал, потому что мы будем с вами снимать как из этих лизунчиков можно сделать слаймики. Я обязательно сниму такое видео. И также в следующем видео выберем нового победителя на лизунчика, которого я отправлю вам. А сегодня спасибо всем огромное за просмотр и встретимся в следующем видео. Ваша я, Оля. Всем пока-пока!